Так, мы уже. Ну, мы обсудили на самом деле э, все эти преимущества. Я могу сказать сразу, что э, деэпитализация вне полости рта, да, то, что происходит с обычным свободным действительном трансплантатом, взятым методом открытого окна это удобно. И вы делаете ее Намного более качественно, чем вы, пытаясь что-то на небе депитализировать во рту у пациентов, выгнув шею, как жираф, туда свернувшись крючком э в неудобное положение, когда вот вы здесь ее положили на шпатель, на любой, который вам нравится, металлический, деревянный, и свободным движением скальпели А Оговорюсь по поводу лезвий. Вы делаете забор одним лезвием? меняете, депитализацию, делаете новым. Не надо пытаться депитализировать трансплантат вот этим тупым лезвием, которым вы только что его забирали, потому что оно уже несостоятельно. За операцию в среднем уходит где-то 4, 4 лезвия. Стандартно, иногда бывает больше и редко меньше. 4 лезвия у вас должно быть всегда рассчитано на операцию. Две, две нитки и четыре лизы. А как для чего? То только открытого окна, в основном всегда с открытым, до, с открытым доступом просто. Это вот мы уже все с вами тоже обсудили. Где делается забор? Мы с вами проговорили Бугор верхней челюсти. Прекрасная история. Если он есть, опять же, да, если там стоит восьмой зуб, его нету, или нету его бывает по каким-то анатомическим сложным ситуациям. Но так, конечно, если он есть, и там менее травматично его можно забрать, то это тоже прекрасная соединительная ткань, которая там. Будет у вас у него хорошее очень высокое качество этой соединительной ткани, потому что там присутствуют именно в области бугра все четыре типа коллагеновых волокон. Это очень важно для его выживаемости. <coughs> Извините. Вот это вот про этот метод, это ответ на ваш вопрос. Вы Чуть-чуть вперед зашли. Это прямой метод измерение толщины разрез. И забор трансплантата. И, и, и я попросила недавно ассистента посчитать, сколько у нас это время занимает. 4 минуты вместе с ушиванием раны. Вот ровно 4 минуты занимает забор трансплантата. Технику? Что? Технику покажет. Да, конечно. Мы сейчас, я вам на слайдах, а потом у нас мастер-класс же сегодня будет. Я все покажу, не переживайте. Покажите? Что? мастер-классом. Сразу. Я поняла. Скальпель C-15. Это то, что вам нужно. Это инструменты, которые у вас должны быть в арсенале. И травматичный микрохирургический пинцет. Потому что, когда вы делаете забор, непосредственно вы его да, отслаиваете от принимающего ложа, вы держите травматичным пинцетом его. Ушивание я, я ушиваю кедгутом просто какими-то таким непрерывным крестообразным швом, там два-три шва. Зависит тоже от протяженности вот этой донорской зоны. Если она длинная, то непрерывным швом таким укладываю коллагеновую губку или гемостатическую и ее фиксирую. Все, там ничего больше, ничего не придумать там больше. Ушиваю специально кетгутом, потому что, по сути, там нужна фиксация губки на первые сутки, а потом оно, швы у всех по-разному рассасываются. Есть пациенты, у которых кетгут не рассасывается, тогда приходится через неделю снимать, чтобы они там не мешали. Но ну, а так в основном ушивание происходит традиционными методами. Фиксация всех видов трансплантатов проводится либо простыми узловыми швами, если мы используем какие-то карманные методики или тоннельные методики, это швы на вожжах. И я всегда приж... использую прижимающий крестообразный вертикальный шелф матрасный. Всегда. Вообще, и всегда, когда я при... использую свободный десаметр трансплантат, я всегда использую крестообразный шов прижимающий. Как питается свободный десневой трансплантат? Да, мы подходим к самому интересному, к выживаемости его. Как он питается? Это зависит от методики, в которой вы его поставили его самая благоприятная история, в, как, в, в которой он будет питаться максимально хорошо, когда у него внизу есть принимающая ложа, а сверху есть сын, да? Соответственно, лоскут, и он с двух сторон имеет сосуды, и начинает пронизываться этими коллатералями, прорастать, врастать. Он бывает ведет себя по-разному. Он может биодеградировать с образованием новой ткани или может э, туда встраиваться, да, как мозаика. Это зависит... Просто от типа, по которому пошла сосудистая реакция, ничего больше. Но в любом случае, это самое оптимальное для него условие, когда он с двух сторон не, не подвергается никаким агрессивным воздействиям внешним со стороны полости рта. Он закрыт, зафиксирован, прижат, у него нет мертвых зон, с ним все в порядке. Какая, какой процент выживаемости такого трансплантата? Ну, как вы думаете, сколько он должен быть, если вы все сделали правильно? 80. 90% Да 100! Он не имеет права на умереть. у него получается. А знаете почему? Потому что у него нет где-то питания. А питания у него нет, потому что есть две ошибки традиционные, которые допускаются. Это его размер и недостаточная фиксация, нету прижимающего шва. Он у вас вот там болтается, у вас болтается слизно-косничный лоскут, и под ним болтается трансплантат. И потом он из-под него на седьмые сутки начинает вылезать белого цвета. Ну, я же уже сказала, что чудес не бывает. А? Бывает недоработка. Вот эту недоработку мы сегодня будем с вами устранять. По поводу прижимающих швов мы разобрали, все понятно. Вы просто для себя всегда имейте в виду, взяли трансплантат, мы его прижимаем. Его не столько пришить надо, сколько его прижать. Ну вот, <coughs> профессор Вессерман, царство ему небесное, говорил, что не убивайте швами трансплантат. Не, не фиксируйте его все в восьми позициях, это не нужно делать, его надо, вот вы его зафиксировали двумя шовчиками, этого достаточно, дальше ваша задача его максимально прижать к принимающему ложу. А теперь давайте разберемся, к чему мы прижимаем трансплантат, что у нас на принимающем ложе. Это так вот кость, вот здесь десна, десна, десна, сосочек. Все мы доэпитализировали, у нас вот эта кровоточащая прекрасная поверхность, это корень. Ну, самая простая история, вот корональное перемещение, которое мы разобрали. А теперь скажите, пожалуйста, какого размера должен быть трансплантат? Ну куда мне сделать? На, на, на еще на два зуба на соседние. <звы> Хорошо, окей. Okay. Где он будет питаться? <звы> здесь и здесь. А что здесь будет? <звы> Это называется мертвая зона. Вот она. А теперь посмотрите, это традиционная ошибка, что происходит. Вы берете вот такой вот трансплантат, да? здесь его пришиваете, закрываете слизно-косичным лоском, там через 7 дней приходит пациент, у него оттуда вылезает вот эта белая тряпочка умершая. Чудеса, правда? А с чего он у вас должен был на корне выжить? С какого? У него есть нечего ему? Вот здесь он должен быть. Вы очень правильно подметили. Он должен быть на одну вторую больше, чем мертвая зона. Для того, чтобы создать питание и, и, и накормить вот эту часть, которая у него находится на мертвой зоне. Мы разбирали только первый класс, когда, а когда вы оперируете второй, у вас над ним не будет надкосницы на слизисто-коснечном лоскуте, там не будет прикрепленной десны, там будет обычная слизистая, которая сама тоже еще того качества и при тонком биотипе. Значит, максимально вы делаете форты, вот эти усиления для свободным десневым трансплантатом, да и но создавая вот эти вот зоны питания. И они должны быть в два раза больше, чем вот эта мертвая зона. И у вас перестанут умирать трансплантаты. Зафиксировали. Можно одним швом, не обязательно даже двумя здесь. Положили лоску слизистой косничный пришили, как мы все это уже ушили сегодня. И вот так его прижали, он никуда не денется, у него нет вариантов, он только вырастет. Вот, вот при такой методике 100% он не может умереть. Если вы все сделали правильно, если вы его не истончили, если вы его нигде не убили и, и выбрали правильный размер, он его не обязательно... Вот Зукеля, кстати, говорит, что он вообще стал их брать 4 мм высотой. Вот эта ширина 4 миллиметра. Он вообще перестал брать вот эти широкие трансплантаты. И у него все это выживает, потому что самое главное, его правильная длина для того, чтобы создать питание.